Всем привет! Привет! Ухомы, ухомочки. Ухомы. Хуманимеш. Ухомули. Да. Новый ролик, который называется... Хуманики. Ну, не такой совсем. Называется Бешен. Поехали! Привет! привет. привет. привет. Поехали! Ха-ха-ха-ха! Что же здесь будет? В предыдущей серии. арена арена сети арена, -сити. Сити -арена. Целый сити. заснул он его загипнотизировал с флюидами потом Сейчас новым рогом будет Спешеным. наверное что-то смотрим глаз открылся Опа. это доктор стрёмный Доктор стрёмный Доктор стрём из доктор Сон, это доктор стрём Зал. Это новый раунд, видимо, объявил. Слушай, мне кажется, но я учил как-то. Да, видишь, немножко модернизировал. Ну так. Более шипастеньким взял. И чё там? Видимо, ты есть бешеный вообще не вообще нес находится, даже видишь? Типа псих может. Да, поэтому мы Борзой тоже он, заложник обстоятельств, любитель будущий молочка. царь убийца. red Bull. Его зовут. Снаряды ему плевать, он бешеный. Вот так вот. Оворачивайся, Уворачивайся. Уворачивайся. Кажется, Ред был такой покрепче выглядит. Ну да, но он даже стрелять не хочет, Он просто сидит все. Он просто вообще не понимает, что происходит. Сгрустнуло. Грязь, грязь. Оба! Мне кажется, этот вечно может просто э, скалы побиться и уже проиграет что ну, Не кажется. знаю, но он Посмотрим. Просто этот чувак, он который него он, э, он что-то как-то не стреляет, никак ничего не делает. Пора выстрелов сделать Подожди. Треть! Ехал на встречу, а потом отпрыгнул. Может, просто не ехать, наверное? О, видишь? А я заметила, что беш... этот э, бешеный танк вообще не стреляет. Толком-то? Да, он вообще не стреляет. Он просто едет и ранится. Но отско он отскочил. Он летит в стенку, он его снарядом подталкивает, чтобы он сильнее всадился в стену. Да, и потерял сознание, видимо. Чего хочет просто сбежать? Давай еще раз, еще, несколько раз так. А что-то вот уже не канает. Блин. Он ой, его раздавит сейчас. Ой-ой-ой, он трескается Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ну же Паника! А что ему делать? У него способности не Он так просто стреляет щас У этого тоже нет никаких способностей Просто крепкий ну, здоровее, да Типа, ага, там какая-то жилка. Жидкость какая-то. Да, туда внутрь. Я думал, вообще это значит что? Я думал, как трубки по которым я течет Ну, наверное, топливо какое-то. Опа. Это взрывчик. Ой. Жестко он подкоптился и все дуло разнесло все. Раунд завершен. Доктор, чини. Я не поняла, так он проиграл или нет? Да, вот, мы типа, хочет показать следующей серии, что будет. что он дум... проиграл или нет. Я думаю, он не проиграл, он прекрасно выиграл того. Да, просто... разбился, просто он оглушен Да, такой. и разломан. Я думаю, что его повезли чинить. Я думаю, да, что все-таки выиграл, да. Конечно, выиграл. Я думаю, Red Bull проиграл. Вот, а если вам понравится серия, то стрим завтра. Приходите. Сейчас. Пока.